Нужно открывать людям сердце. Даже если его ломали его много раз. Все равно. Стоит попробовать. Закрытый человек, конечно, не поранится ни о кого, но полноты жизни не будет. Не будет радости и счастья, которые возникают лишь только от общения с близкими по духу людьми. Мы все ошибаемся обжигаемся и даже чуть-чуть умираем, когда нас жестоко предает. Но это не значит, что теперь ни один человек не имеет права попасть к нам в душу. Быть одиночкой безопасно, но это чертовски скучно. Гораздо интереснее снова и снова идти на поиски родного сердца и выбирать, пусть часто и на ощупь, свое родное, близкое и понятное. Да, будет снова больно, и, возможно, не один раз. Кто-то опять отвернется, и именно тот, от кого не ждешь совсем. Но один отвернется, а другой останется. И ради этого другого, ради того, чтобы испытать духовное единение с кем-то очень хорошим, стоит показать миру все то, что у тебя есть для него. Открой сердце. Не так страшна боль, как унылая жизнь в заточении собственных страхов.